Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать начало, начало вязания кольца амигуруми и круга амигуруми. Вяжется крючком, ниточками. Я специально связала вот такой небольшой образец, чтобы вам показать. Состоит круг из кольца амигуруми движущего или волшебного кольца и постепенных прибавлений в каждом ряду. То есть из вот такого колечка провязывается до нужного диаметра с помощью прибавлений. Этот кружок вам поможет при вязании различных шапочек, как детских, так и взрослых, так и при вязании игрушечек, которые сейчас в основном состоят из колец амигуруми. То есть вам именно вот это колечко станет в основе вязания. Вязание довольно-таки плотное, если будете какой-то допустим, использовать наполнитель в вязании груши, то не будет сыпаться, вываливаться, просачиваться здесь. Вот. Ну, то есть, очень довольно-таки плотное вязание. Особенно, если подберете под пряжу хорошо э, и правильно крючок. То есть, если будет у вас плотное вязание в соответствии с толщиной нити и крючка. Если э, кому интересно, присоединяйтесь. Я буду сейчас показывать, как сделать вот такой вот кружочек. Берем ниточку, крючок, я взяла потолще, чтобы вам было видно, и делаем кольцо. Зажимаем между большим, э, средним и указательным пальчиком ниточку. Теперь обводим вокруг пальчиков, сделали вот такое вот визуальное кольцо. Нам нужно сделать движущее кольцо, поэтому мы берем крючок, ныряем под ниточку, захватываем рабочую ниточку. У нас получилась вот такая вот петелечка. Просто я захватила рабочую ниточку и вытащила в колечко. Теперь закрепляем ее, вот так вот захватываем крючком ниточку и выводим в петелечку. Затягиваем слегка. У нас получилось движущее кольцо. Смотрите, если мы потянем за короткий краешек, у нас немножечко сужается, либо раздвигается вот это колечко. Теперь нам нужно провязать колечко 6 столбиков без накида что мы делаем мы берем крючком ныряем в колечко захватываем рабочую ниточку у нас на крючке 2 петелечки и снова захватываем рабочую ниточку продеваем у нас провязан столбик без накида повторяем Ныряем в колечко, захватываем рабочую ниточку на крючке две петелечки, захватываем снова рабочую ниточку и выводим вот так вот через две петелечки. У нас на крючке два столбика без накида. Снова ныряем в колечко, захватываем ниточку рабочую и продеваем еще раз рабочую ниточку через две петелечки. Ныряем в колечко, захватываем и еще раз захватываем. Это 4 столбика. Ныряем в колечко, захватываем и еще раз захватываем. Это 5 столбиков. И последний раз, раз ныряем, захватываем, выводим. Теперь что мы делаем? Мы снова находим вот этот короткий краешек и придерживая последнюю петлю на крючке, Стягиваем колечко, то есть просто тяните за короткий краешек, придерживая вот это колечко. Все, мы с вами затянули кольцо амигуруми, в которое набрали 6 столбиков без накида. Теперь берем снова рабочую нить на пальчик, ложим и находим первую петелечку. У нас на крючке должно получится седьмая петелечка то есть 1 2 3 4 5 6 и на крючке 7 петелечка вот мы находим первую петелечку и сразу вводим крючок за обе стеночки захватываем рабочую ниточку у нас на крючке 2 петелечки снова делаем столбик без накида захватываем еще раз ниточку и продеваем сквозь 2 петелечки у нас провязан столбик без накида 1. Теперь снова сюда же ныряем в эту же петелечку, захватываем ниточку и снова захватываем ниточку, продеваем сквозь 2 петелечки. У нас первую петлю провязаны 2 столбика без накида. В каждую петлю этого ряда мы будем провязывать по 2 столбика, то есть в конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. При этом мы провяжем в каждую из петелек 6 петелек провяжем прибавочку, это называется. То есть мы провязываем следующую петелечку столбик без накида 1 и сюда же второй провязываем. Снова ныряем 1 столбик провязываем без накида и сюда же второй провязываем. Четвертую петелечку провязываем столбик без накида, сюда же ныряем столбик без накида. Следующую петелечку провязываем в столбик без накида, сюда же столбик без накида. Снова столбик без накида в следующую петлю и сюда же столбик без накида. Мы должны посчитать, у нас получится 12 столбиков в конце ряда должно. Рассчитываем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Все, мы в каждую из петелек... Провязали 12 по 2 столбика, то есть в конце ряда 12 столбиков получилось. Теперь вы можете взять кусочек ниточки другого цвета, либо маркер, чтобы отметить начало ряда. Я возьму просто ниточку другого цвета. Мне маркер неудобно двигать, поэтому я беру ниточку и просто ставлю в начало ряда. То есть смотрите, я ее просто... Вот так вот проделая за две стеночки, при этом остался кончик сзади и остался кончик спереди. Хорошо его натяните, чтобы он не мешал вам э, вот эту первую петелечку видеть. Теперь мы будем чередовать, провязывая столбик без накида и в следующую петелечку прибавочку. То есть находим первую петелечку, провязываем в нее столбик без накида. В следующую петелечку делаем прибавочку. 2 столбика без накида в одну петлю. 1 столбик во вторую петлю и второй столбик во вторую петлю. Снова чередуем в третью петлю столбик, в четвертую 2 столбика, то есть прибавочку. Снова столбик, в следующую петелечку прибавочку. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова провязываем столбик. Следующую петелечку прибавочка, два столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, следующую петелечку, два столбика, столбик и сюда же столбик. И последний раз шестой столбик без накида и в последнюю петелечку делаем два столбика без накида, то есть прибавочку. В конце этого ряда у нас получилось по кругу 18 столбиков, то есть вот они у нас петельки, вы по ним легко можете посчитать, что у нас получилось 18 столбиков. Мы сделали 6 прибавок и в каждом из последующих рядов мы будем делать по 6 прибавлений до нужного нам диаметра колечка или круга. Мы сначала набрали 6 столбиков, в следующем ряду мы сделали в каждый столбик прибавочки, то есть по 2 столбика провязали. У нас получилось 12, то есть 6 плюс 6 – 12. В третьем ряду мы сделали снова 6 прибавлений, то есть 12 петель плюс 6 – 18. Вытаскиваем наш маркер или ниточку и снова ставим начало ряда как отметочку. То есть вот, вот так вот просто в начало ряда. Снова находим первую петелечку. В этом ряду мы опять будем делать 6 прибавлений. Но чередовать будем столбик без накида в следующую петлю, столбик без накида в третью петлю, 2 столбика без накида, то есть прибавление. Столбик, столбик, 2 столбика, столбик, столбик, 2 столбика. Тем самым будет прибавляться 6 столбиков в ряду. Итак, начинаем. Первую петелечку, столбик без накида, во вторую петелечку столбик без накида, в третью петелечку прибавление, два столбика без накида в одну петлю, 1 столбик и сюда же второй. Снова один столбик провязываем следующую петлю, второй столбик, в следующую петлю делаем прибавление, два столбика без накида в одну петелечку. Опять столбик без накида, столбик без накида два столбика без накида в третью петелечку. Снова столбик, столбик, прибавка. 2 столбика в одну петлю. Опять столбик провязываем. Столбик, 2 столбика. Прибавление в одну петелечку провязываем 2 столбика. И последний, шестой. Раз. Столбик, столбик. И в последнюю петельку провязываем 2 столбика без накида. У нас еще прибавилось 6 петелек, то есть 18 плюс 6, 24 петельки в конце ряда. 24 провязанных столбика. Ставим маркер в начало ряда и будем снова делать 6 прибавлений в ряду. Но чередовать будем уже. Три столбика без накида прибавление. То есть провязываем в первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, в третью петлю столбик, в четвертую делаем прибавление. Провяжем два столбика без накида в одну петлю. Итак, начинаем первый столбик в первую петлю, второй столбик во вторую петлю, третий столбик в третью петлю, а в четвертую провязываем два столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, столбик 2, столбик 3 и в четвертую прибавление 2 столбика в одну петлю один столбик сюда же второй столбик. снова столбик столбик столбик и прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. снова столбик столбик третий столбик и 2 столбика в одну петлю в четвертую петелечку столбик 1 далее столбик 2 столбик 3 и в четвертый столбик делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю и последний раз провязываем 3 столбика в каждую из петелек по столбику и в четвертую делаем прибавление провязываем 2 столбика без накида в одну петлю в конце этого ряда снова добавилось 6 петель. Как вы видите, у нас уже есть такие вот треугольнички грани. Видно, где мы делаем прибавление. И если присмотреться, у нас, начиная уже со второго ряда, видно, где раздваивается петелечка. То есть вот так вот из одной петелечки вывязано 2 столбика. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Их очень отчетливо видно, поэтому, я думаю, здесь тоже не должно возникнуть вопросов. Переставляем маркер в начало ряда, как всегда. И находим первую петелечку в ряду. Она у нас самая первая. Теперь мы снова прибавляем 6 столбиков в ряду. Поэтому будем чередовать уже 4 столбика и в 5 делать прибавление. Начинаем. Первый столбик – столбик. Во второй столбик – столбик. В третий столбик. В четвертый столбик. А в пятый, если вы присмотритесь, у нас уже идет прибавление. То есть, вот оно, раздваивание, идет петель в каждом ряду. Мы здесь же над ними и делаем раздваивание. То есть делаем прибавочку по 2 столбика без накида в одну петлю. И снова повторяем столбик, столбик, столбик, столбик 4 раза по столбику. И в пятый столбик делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, столбик, столбик, столбик четвертый. И прибавление пятый, шестой делаем в пятую петелечку. И так продолжаем до конца ряда. Столбик, столбик, столбик, столбик. И в пятый столбик делаем прибавление. Пятый, шестой столбик в одну петелечку провязываем. И так еще два раза. Сделали прибавление последнее, где у нас стоит маркер. И снова ставим начало ряда. В начале ряда мы уже снова видим, где у нас грани. Поэтому мы сейчас будем прибавлять очередные 6 прибавочек делать в ряду. Но я уже через 5 столбиков без накида, а в 6 столбик делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. То есть просто добавляете с каждым последующим рядом по одному столбику между прибавками. То есть в прошлом ряду у нас было 4 столбика, сейчас будет 5, затем 6, 7, 8 и так далее. До нужного вам диаметра кружочка. То есть до нужного диаметра. Вы расширяете, расширяете до нужного. Вот она у вас серединочка и постепенно он будет увеличиваться до определенных размеров задуманных вами итак начинаем провязывать с первой петелечки 5 столбиков без накида в каждую петлю по столбику третий столбик далее четвертый пятый а в шестой вы видите у нас идет раздваивание поэтому мы сюда так и провяжем 2 столбика без накида в одну петлю Снова первый столбик, затем второй столбик во вторую петлю, третий столбик в третью петлю, четвертый столбик четвертую, пятый пятую и два столбика без накида в одну петлю, то есть прибавочка в шестую петелечку. Итак, провязываем до конца ряда, чередуя 5 столбиков без накида, в шестой столбик делаем прибавление, два столбика без накида провязываем в одну петелечку. И так далее. До конца ряда провязываем, чередуя столбики с прибавочками. Провязав последнюю прибавочку, у нас получился вот такой вот кружочек. Диаметром у меня получился кружочек 7 сантиметров. Вы провязываете в последующих рядах до нужного вам размера прибавляя постепенно между прибавочками по одному столбику то есть мы сейчас с вами последний ряд провязали 5 столбиков прибавка значит следующий ряд у вас будет 6 столбиков прибавка и так до конца ряда 7 8 9 последующих рядах по одному столбику между прибавками я надеюсь что вам было все понятно конечно же понравилось я надеюсь кончик вот этот который у нас на изнаночной стороне вы вдеваете в иголочку и прячете по меж вязанием. для тех кто учится для тех кто уже умеет просто э, по ходу вязания завязываете как прячете кончики э, следующей ниточки как пере, так скажем пере, в общем меняйте когда цвет ниточки вот я надеюсь, что здесь тоже вопросов возникнуть не должно. Если что, задавайте обязательно в комментариях вопросы. Обязательно ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Ровно в петелек вам. Пока-пока!